Друзья, что такое счастье? Наверное, у каждого возникал такой вопрос. Я думаю, счастье – это когда ты здоров физически, также и умственно твой разум чист. Ведь рыба, друзья, не с головы. Также, когда твои родные и близкие здоровы и живы, для кого-то, наверное, счастье – это деньги, много денег, но деньги, если ты не умеешь ими правильно, э, про, вернее, правильно их распределять, то они утекают, как сквозь пальцы вода, если ты не умеешь деньгами правильно, скажем так, пользоваться. Ну и самое главное, наверное, у каждого, свое счастье, и каждый видит его по-своему.